Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Татья. Сегодня мы с вами выучим а, неопределенные местоимения. Это такие, например, как Альген, Альго, Альгуну, Альгун, Альгунуш, Альгуна, Альгунуш, Либо Над-Инадо, Нингун, Нингуну, Нингуна, Нингунуш, Нингунаш. И нингуна, не помню, прочислила это я или нет. Давайте начнем. Начнем мы. С неопределенного местоимения ⁇ альгуну ⁇.⁇ Альгуну ⁇ это какой-нибудь, какой-то... Местоимение ⁇ альгуну ⁇ меняется по родам. То есть это может быть ⁇ альгуну ⁇ какой-то, ⁇ альгуна ⁇ какая-то, ⁇ альгунуш ⁇ какие-то и ⁇ альгунаш ⁇ какие-то в женском роде. Да, то есть ⁇ альгуна мужской род единственное число, ⁇ альгунуш ⁇ мужской род множественное число, ⁇ альгуна ⁇ женский род. Единственное число, и algunas женский род множественное число. Так ведь? Так ведь. Все. но ну, а теперь же я еще вам сказала, что есть альгун. Альгун используется перед мужским родом единственным числом. Например, Ты нес альгун либро? В женском роде. Альгуна манейра, да, Альгунош аммигош и альгунаш амигаш. Да, и альгун либро, потому что либро мужского рода единственное число. Теперь, альгу, альгу это в целом что-нибудь, что-то кое-что. это никогда не изменяется по родам. например, Киру десир ты альгу, я что-то хочу тебе сказать. альгин это кто-нибудь, да, кое-кто. никогда тоже по родам не изменяется. например, альгин ты стаиспирандок, кто-то тебя ждет. ты яма альгин, тебе кто-то звонит. если мы говорим например уже Прям неопределенные, неопределенные, отрицательные. Это какие я вам присутствуют надо, над и так далее. Да? Начнем с них. Тогда мы используем, например, никакой, это нингуну. Нингуну также меняется по родам. потому что есть нингуну и мужской род единственное число. Нингунос множественное число, мужской род. Нингуна, женский род единственное число. Нингунас, женский род единственное число. Но если существительное у нас мужского рода единственного числа, то мы снова используем что и как? НИНГУН НИНГУН ЛИБРО Никакая книга НИНГУНА ПЕРСОНА Никакой человек НИНГУН чику, НИНГУНА ЧИКА НИНГУНОС ЧИКОС нингу нас Да, то есть никакие и так далее и теперь ничего надо, да. Надо никогда не изменяется парадам, но не по числам, ничего, но просто осталось надо, например. Но Киру Бэйр, надо дойти, ничего не хочу о тебе знать, да. Либо Нубел no надо, ничего не вижу. Нади, никто. Тоже не изменяется парадам, ни по числам, ничего, просто Нади. И все, никто. Например, Акинуай Нади, no здесь никого нет. Нуаблюк он Нади, ни с кем не разговариваю. Вот и все. Присматриваем еще раз это видео. Подписываемся на мой канал. Не забываем ставить лайки. Если есть вопросы, задавайте в комментарии. Не забывайте заходить на мою страничку ком. Там много полезной информации по изучению испанского языка. И все бесплатно. И да, не забываем подписываться на мой инстаграм.